Profi Print приветствует вас! Сегодня мы рассмотрим термотрансферный принтер EOS 1 от фирмы CAB. Устройство семейства CAB EOS является первыми термотрансферными принтерами, которые стандартно оснащаются сенсорным экраном. Наличие подобного ЖК-дисплея позволяет отказаться от использования кнопок для конфигурирования устройства. В случае использования этих принтеров в автономном режиме, то есть без подключения к ПК, у пользователя нет необходимости подключать к принтеру клавиатуру, так как можно пользоваться виртуальной клавиатурой, которая выводится на сенсорный ЖК-дисплей. Кроме удобства использования сенсорного ЖК-дисплея в качестве виртуальной клавиатуры, при автономной работе можно использовать и обычные USB-флешки, которые могут подключаться к традиционным USB-разъемам, а размещенным на передней панели устройства. На эти флешки можно сохранять шаблоны этикеток, необходимые шрифты, какие-либо графические изображения и знаки, файлы программ для дополнительной обработки данных. Модели EOS-1 и EOS-4 отличаются друг от друга только размером. Так, EOS-4 может использовать полноразмерные рулоны с этикетким диаметром до 203 мм против 150 мм для модели EOS-1. Принтеры могут поставляться в двух версиях с разрешением печати 200 dpi и 300 dpi, при этом скорость печати может достигать до 125 мм в секунду. Устройство стандартно оснащено интерфейсом USB и LAN. Дополнительно можно использовать интерфейсы RS232, Bluetooth и Wi-Fi. Принтер заправлен и подключен по интерфейсу USB. Давайте перейдем к установке софта. Вставляем диск, который шел в комплекте. Выбираем английский язык, соответственно, выбираем нашу операционную систему, в данном случае Windows. В списке принтеров выбираем наш CapEOS 1, выбираем нам нужный порт USB и устанавливаем. Установка драйвера завершена. Далее переходим к установке Cap-Label Нажимаем Installation Выбираем русский язык Подтверждаем соглашаемся со всеми условиями и установка началась Готово. Также установлены дополнительные драйвера для CAP Label. В эти дополнительные драйвера непосредственно входят сами драйвера CAP EOS 1. Нажимаем Download Driver и кнопочку Install. Видим, что все в порядке. Давайте я продемонстрирую, как создать этикетку в CAP Label. Запускаем CAP Label. Выбираем Создать новый формат ежелыка. Ставим галочку «Собственный принтер», «Добавить принтер». В списке принтеров ищем нужный нам, то есть Cap US 1.200. Выбираем порт USB, который у нас подключен. Нажимаем «Далее». Выбираем размеры этикетки. Параметры страницы можно задать как вручную, так и в авто. Изначальная задача разработчиков заключалась в стремлении создать принтер максимально дружественный для пользователя. Кроме использования современных технологий управления устройством, конструкторы позаботились и о персонале, который будет обслуживать это устройство. Благодаря этому все замены основных расходных частей могут осуществляться без использования каких-либо инструментов и занимает минимум времени. После того как мы создали образец, нажимаем кнопочку Print, а зайдем в настройки для того, чтобы убедиться, что стоит термотрансферный режим, так как в данный момент у нас именно термотрансферный режим а директорный. И соответственно зайдем в режим печати и убедимся, что у нас стоит галочка нет, так как у нас нет дополнительных опций по типу резака. Вот такой шаблон у меня получился давайте пустим его на печать также хочу акцентировать внимание будущих пользователей Кэпиос на пластиковых крючках которая зажимает термоголовку. отнеситесь максимально серьезно. Если не хотите чтобы эти пластиковые зажимы сломались, старайтесь аккуратно опускать головку и второй рукой делать максимально плавный зажим. Спасибо за внимание, подписывайтесь на нашу официальную группу вконтакте. в будущем будет больше роликов, больше видеообзоров, и больше информации.